На английском как в активе, так и в пассиве хочу напомнить что такое в активе это когда я кого-то или я что-то кому-то или вы кому-то или ты кому-то или мы кому-то а пассив это когда мне что-то вам что-то или кто-то например я пою, я читаю я ношу, я делаю я буду прыгать, я не буду прыгать. Это все в активе. Или мы читаем. Мы несем. Мы броем. Они моют. Они продают. Они покупают. Это все в активе. Если меня моют, меня греют, Меня подстрекают. Я в пассиве. Если вам продают, а не вы продаете. Вы в пассиве. Вас везут, вы в пассиве. Вы везете, вы в активе. Вот и все никакой сложности еще раз напоминаю если я кого то или что то значит я в активе если меня кто то или что то я в пассиве я читаю все я в активе мне читаю я в пассиве ничего сложного нет давайте дорогие друзья посмотрим на эту фотографию мы видим здесь феминистки и в одном предложении есть актив, это вверху в другом предложении это пассив что, что такое актив? актив это когда эм, э, феминистки что-то делают когда делают феминисткам, значит они в пассиве в данном случае феминистки показали нам плохие дороги время какое? показали нам значит время прошедшее Феминистки показали. Глагол показать такой. Шоу. Прошедшего времени. Это будет show with. Вот и все. Раз, феминистки показали. Значит, это актив будет. Феминистки показали нам плохие дороги. Как оно будет звучать по-английски? Феминистки показали нам. The bad. Плохие. Roads, дороги. Вот и все это актив феминистки были в активе они показали нам плохие дороги они могут и в будущем что-то сделать феминистки покажут нам плохие дороги это в будущем все равно это будет в активе неважно в каком времени, настоящем прошедшем или в будущем как же мы скажем в пассиве если феминистки показали они в активе если феминисткам показали все феминистки в пассиве Итак, как будет? Что нужно сделать, чтобы сделать пассив? Ничего сложного нету. Надо в это предложение феминист вставить вот это в множественном числе. Это глагол быть в прошедшем времени. Если единственное число будет was, в множественном будет were, и основной глагол в данном случае показать to show, показать, может быть другой, брать, показать, стрелять. Пить, продавать, мыть, убираться. В данном случае шоу вид, Значит, для того, чтобы образовать пассив, необходимо вставить глагол быть. В прошедшем времени вставляем в множественное число. Вот и все, ничего сложного нет. А глагол основной, к нему шоу добавляется окончание иди, потому что глагол правильный. Вторая форма, это в прошедшее время past, Добавляется в окончание «иди» Showd. Showed. Ну, выговаривает маленько на Т в конце. Ну, как скажете, так и будет. Ничего страшного. Show it. Плохие дороги. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, вот и все. Я с вами прощаюсь. Вы были на канале Питер Горбатюкс. Я желаю всего вам доброго, всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Всего вам доброго. See you later. Пока.